Здравствуйте! С вами Ирина Киряковская. И я рада приветствовать вас в числе своих подписчиков. Я приготовила для вас много разной полезной информации, бонусов и подарков. Но для того, чтобы вы смогли спокойно их получить, без всяких проблем, вам нужно настроить вашу электронную почту. В этом видео я покажу, как настроить письма, почтовых сервисах Gmail, Яндекса, Майл.ру и Рамблер. Поехали. Как настроить почту Гугла Gmail? Открываем письмо, копируем адрес почты, от кого должно прийти письмо, то есть от меня. Дальше нажимаем на треугольник, вводим сюда скопированный адрес, дальше нажимаем создать фильтр. Все это быстро очень делается. Дальше отмечаем «Никогда не отправлять спам» и ставим галочку «Всегда помещать как важное». И еще один нюанс. Ставим галочку «Применить фильтр соответствующим цепочкам писем». Создаем фильтр. И все, у нас фильтр создан. Как настроить Яндекс? Выделяете правой кнопкой мыши «Настроить фильтр». Здесь выбираете, ко всем письмам, включая спам, от кого мы уже видим этот адрес, для вас он знаком. Здесь мы убираем, потому что темы могут быть разные. У нас есть во входящем, так и оставляем здесь. Дальше ставим метку «Важные» и создаем правило. Все, с Яндексом мы тоже быстро очень разобрались. Далее идем. На mail. С мейлом тоже все просто. Как настроить мейл? Нажимаем правой кнопку мыши. Создаем фильтр. Здесь у нас тоже уже есть адрес. Обязательно обратите внимание, чтобы было во все входящие. Далее ставите галку здесь. Здесь. И здесь еще помимо входящих отмечаете в принципе, это достаточно. Все. Две папки у вас есть. Нажимаете «Сохранить». Здесь у нас тоже все хорошо. «Mail.ru» у нас настроен. Далее «Rambler». Как настроить Рамблер? Заходим в «Настройки». Далее «Фильтры». Создаем новый фильтр. Адрес у меня уже скопирован. Вставляю его сюда. Отсюда будут приходить к вам от меня письма. Далее, пометить как важные и сохранить фильтр. Все, у нас фильтр включен. Все, все настройки мы выполнили. И теперь я знаю точно, что моя рассылка до вас дойдет. До встречи, друзья!